ребят кто не знает мою гитару зовут Лика, и я да я на ней уже все отснял все сделал видео тоже уже видел уже есть видео исходник ну я его опубликую на моем youtube-канале да, именно на этом youtube-канале этим летом поэтому ждите не, ну, точнее, нет, точнее, исходник уже готов, ну до лета еще надо дождаться, потому что я этот исход, этот исходник опубликую где-то, ну, примерно, там, ну, первого, второго, и где все эти шесть аккордов пытаюсь сам ставить, ага. Ну, я это видео где-то летом, пример там, ну, летом, реально, ребят, летом опубликую этот видос, где я ставлю аккорды на гитаре все эти шесть аккордов не знаю правда получилось мне или нет потому что вы никогда этого не узна не увидите точнее но но я буду я сделаю так чтобы для вас было это как вспышка это будет этим летом точнее не э у меня же видео готово оно ждет пока я его отгружу с своего жесткого диска точнее с телефона аля я я отгружу вам свое видео, где я играю на своей любимой гитаре. Поэтому.. Ну, я рад, что тебе понравилось. Дим. Не, ну, у меня уже исходники готовы. Исходники, где я играю на гитаре. Но, ну и они нужны. Они нужны для того, чтобы я знал, с чего начинать. Вот, о, реально, спасибо, Владу. владос блин большой тебе огроменно просто от... спасибо от души браток вот реально вот все исходники уже готовы сейчас владос чем не делать у меня видео есть исходники уже готовы а а я не знаю чем не делать не влад смотри вот видео есть исходники тоже есть, ну реально исходники, ребят, реально исходники уже готовы, исходники уже тут, исходники уже на телефоне, а, не знаю, а какого будет, ну вам решать, что вам своими лайками решать, нам май, будет ли на моих видео тысяча лайков, если сложить все сейчас или нет кстати, я когда тысяча лайков на моих видео соберется, полностью будет так. Ну, а то, ну реально, ну соберутся, наверное, или нет? Владос, блин, большое тебе огромное просто от... спасибо от души, брату. Владос, слышал. Можно у тебя спросить, а на моем канале когда-нибудь наберется хоть тысяча лайков или тысяча подписчиков? Не, ребят... Э... Не, ребят, если будет, короче, тысяча подписчиков, то это будет очень хорошо. А если тысяча лайков хоть на одном и тысяча просмотров хоть на одном из моих видео. Это не шантаж, это просто... Это... Если будет на моем видео хоть одном тысяча лайков, то я то видео с ликой, с гитарой с моей сразу опубликовываю сразу вот прям вот так пух, и все. А ведь никогда не соберут или или соберете, или я что-то про вас не знаю, а? Вот либо или будет, ну к примеру тысячу лайков на каком нибудь на одном видео. Ну, или либо на этом, либо на этом, либо короче, короче, либо на каком, либо будет тысяча лайков. Хотя не, никогда не будет такого. Я практически на сто процентов уверен, что такого не будет. Или будет? Не, если вы соберете тысячу лайков, под, тысячу лайков под одним из видеороликов моих, то я реально буду, буду, буду, буду, буду, буду. Лику достану из ее коробки. Там она в коробке у меня просто лежит. И и будет у меня... Эм, э, и будет у меня, да, у меня будет музыкальная страничка на канале лично. Музыкальная страничка будет, где я буду все эти аккорды пытаться ставить. 7 аккордов. H или B. Это C. Все эти все эти семь аккордов я буду ставить пытаться ставить ага ну короче ребят ну, поэтому давайте всем ну до скорых встреч увидимся с вами следующих видео никогда не наберете я, вол... я вас знаю я вас знаю никогда не наберете тысяч лайков и мне не надо быть на ликинах мне не надо будет на лики играть или вообще может быть, если, если под этим видео, ну нет, ладно. Если yes, под многим, под всеми моими видео будет по, по 7, хотя бы даже по 7 лайков, то я буду для вас записывать, запишу для вас видео, во-первых, Escape from Moscow, побег из Москвы. Во-вторых, запишу для вас Assassin's Creed синдикат я не знаю как он будет играть или нет но я попробую хотя бы буду записывать, кстати, для вас майнкрафт кто хочет буду кстати для вас еще ну Гайз записывать буду для вас еще apex legend Frosty Kiss, Хука impact и stamble guys ну а бесконечно лет я уж прошел мне, собственно что делать -то? а с юлей проходить я пока что не хочу концовочку Концовочка с юлей будет она как вижу канаточке, когда этот канал уже полностью скается в небытие. Хотя.. Если тут есть я, то он точно скатится в небытие. Вот точно, сто процентов я вам говорю. Я вам отвечаю, блин, прям.